Приветствую, с вами Тесрок. И сегодня я расскажу вам, почему Total Lockdown Каревская битва от русских разработчиков, которая была очень многообещающим проектом, уже слилась, и мне придется заняться таким нерестным делом, как похоронным процессом. Ну, господа, присаживайтесь поудобней. А я начинаю. В связи с тем, что данное видео будет основано на стопроцентных железобетонных фактах, если ближе к его концу вы захотите сделать контр-вывод, то я просто вам советую пересмотреть данный материал. Это абсолютная незавреченность аудитории геймеров. Игра не продекламирована, с одной стороны никак, а с другой стороны и вот толстосумы, которым 28-29 числа занесли, кому-то еще кому пару недель назад занесли. Господа, вы не понимаете? Да, конечно, Apex Legends поступила очень мудро, скупила всех стримеров на Твиче, заинтересовала всех людей и все подтянулись. Но чтобы сделать бум спустя месяц к выходу игры, но существуют, знаете, такие неудачивые ютуберы, которые решили начать карьеру свою, снимать новые видео, привносить что-то новое в YouTube, которые снимают видео для себя, чтобы порадовать других людей, что-то новенькое, интересное. Вот если мы заглянем, допустим, месяц, новые видосы, что мы увидим? Мое видео одно из первых и другие. 200 просмотров, 11 просмотров, 50 просмотров и все хуже, хуже, хуже. А почему? Игра аудитории неинтересна, как человек, который хочет... Хоть что-то получать, какой-то фидбэк, допустим, от людей какой-то, активность. Он ничего не может сделать, ему проще просто ему не снимать игру. Гораздо будет легче, проще, замечательнее. Поддержки никакой нет. Люди на этой игре не продвигаются. Сейчас закупили кучу рекламы, я не уверен, что это все отыграется в связи с тем, что... Ну, кому дали рекламу? забран, Квантум и так далее... Забран уже набирает там за месяц там со своей аудиторией 100 тысяч просмотров адре канала с 9 или 8 там миллионами. Это вообще никуда не годится и так далее. Закупили рекламу, блин, половины мертвых каналов. Серьезно. Просто что? В Дискорде, как вы видели, уже 3 человека с половиной сидит. Видео единственное, где там продвигается. ВК я их не уважают, где аудитории сидит больше. В Симе тоже особой поддержки я не чувствую. Ты не можешь там написать, где-то показать просто сообществу свою игру. Зато он набирает люди по 100-200 просмотров. Я просто в шоке. Что за фигня? Следующий факт. В любом проекте, кто не знает, заходите в центр сообщества. Любые игры показываются верху онлайн игры. Здесь этого нет. Это реально просто обман игроков какой-то. Ты не знаешь, сколько людей играют в данный момент в игру. Вот, например, я просматривал все, просто абсолютно большинство просканировал игр рекламных этих. И кто играет у такого ютубера, как Quantum, я не заметил, чтобы он и убил хоть одного реального игрока. Он завалил всех ботов за 20, по-моему, минут видео забран так далее и тому подобное. Они играют с ботами, понимаете? Они рекламируют игру на ботах. Вот даже в стратегии, я даже удивился, показывают онлайн, которые, в принципе, афишируют себя как не онлайн-стратегии, в принципе, им показывать и не нужно. Но даже они соблюдают достойные правила сообщества просто. Почему приведен Total War Warhammer? Потому что у него есть дополнительный лаунчер, который сделан для удобства игроков. Чтобы можно было переключиться перед каждой игрой, которая у вас есть в Steam или на других площадках. Для чего же он сделан в нашем православном Total Lockdown? Он сделан, чтобы не показывать вам онлайн игры, в которой за все видео люди, которые ее рекламируют, не встретили ни одного реального игрока. Они просто нас обманывают, понимаете? Я не хочу играть в такой проект, где цель ввести меня заблуждение с первых минут покупки игры но все бы ничего, но существуют вещи, которые воспринимаешь как личное оскорбление. Давайте посмотрим, что же у нас внизу. Вау цена в 299 рублей как все и просили все замечательно, все хорошо. отлично только спустя месяц игры обязательно да умеете его продвигать свою игру, но это просто так нормально. 600 рублей, те люди, которые заплатили. Им что? Мне лично в игре ничего не дали. Получается, я купил две игры, а за это мне банально не сказали спасибо, дав какой-то обычный, маленький, уникальный скин, просто выпилив один из игры, чтобы дать бета-тестерам. Ничего нормального не дали, отдали из дополнения, которое стоит 300 рублей. Ничего уникального. Сейчас ничего уникального не дали и не тем, которые переплатили за игру в два раза. А я купил... Два раза игру для себя и для своего друга. То есть я купил четыре версии игры, но это пофиг, заплати... дайте мне хоть за одну. Хоть что-нибудь. Я купил вашу игру в два раза дороже, чем вы ее оцениваете. Мне не говорят ни спасибо, ни... нам ничего не говорят, мне не делают обновления, меня никак не выставляют, мне просто говорят, о, заплатил, ох, не мамонт, ох, не вымлет. Че за фигня. Это у нас все проекты будут так работать. И православный наш Warface обязательно у нас будет War Thunder, где постоянно меняют баланс. И играть бывает на одной технике месяц назад было удобно и интересно. Сейчас ее пофиксили. Это такое мое почтение, когда все было более менее нормально. И все дальше, дальше и дальше. Теперь тот локдаун присоединяется замечательной веточки маразма. Навернем, конечно, навернем. И тут кто-то скажет, стоп, остановись, наш проект поддерживает его, гони за него. Но почему в других проектах не так? Почему в Фортнайте? Сколько они выложили игру, они не как папка, не забросили ее, не обновляя тысячу лет. Они постоянно ее обновляют, обновляют, обновляют, обновляют. и контентом. Те люди, которые в первый сезон получили скины, они так и остались уникальными, их там после Скокову в игре это исполнилось ей исполнилось 5 лет или 6 и только появились эти скины то есть человек после старта игры который купил первый Battle Pass, получал какой-то уникальный скин параплан и так далее что? почему? нельзя по нормальному а если не критиковать то такая останется ну а сейчас моя самая любимая тема это боты они бескрайние бесконечно. В данный момент вы видите, что за всю игру, взяв топ1 28 -го, 04 -го, я встретил только одного игрока из сотни. Вот такая вот конкуренция фотолагал. взять топ-1 в нем может каждый, потому что каждый играет в свою игру, он не играет с другим игроком, играет в свою игру, Бывает такое, что реального игрока может просто убить бот по какой-то нелепой случайности. И все. Ты играешь один. Отстреливаешь ботов. Ты непременно возьмешь топ один, потому что у тебя нет другого выбора. Я объясню даже всем тем, кто говорит, что ботов здесь нет. Все очень просто. Боты показываются парой вещей. Они... Никогда не открывают магазины и не ставят на собственное оружие модификации, такие как прицелы, глушитель и так далее. Но хочу сказать в окончании данного видео, что главная проблема тоталокдауна это совсем не, не какая-то неправильная система обращения к игрокам, а простое, неадекватное распределение ресурсов. Они платят тем людям, которые получают множество миллионов подписчиков. Эти миллионы подписчиков смотрят их видео никак. Многие играют в Хардстоун, а потом рекламируют Total Lockdown. Никто это не смотрит. А те популярные каналы, в которых они заказывают рекламы, не догоняют даже до рекламы некоторых каналов, у которых по 100 тысяч подписчиков, а не по 5 миллионов. Единственной целесообразной рекламой было для меня это покупка рекламы у такого ютубера, как у Шумора, а именно у человека, у которых по-моему, уже 4 миллиона подписчиков, потому что я видел, как он начал снимать популярные Apex Legends, как он начал снимать Warzone. Его видео достаточно популярны. Но в одном из первых видео, которые заказали после релиза, Шумора, когда снимал его, чуть ли там он поел, он медленно говорил, он чуть ли не рыгнул в первое рекламное видео туда. Это показывало интерес Шумора к данному проекту. Это основательное обращение. Я знаю этого человека как просто... Геймера, который чтобы отснять интересный материал, по что раз перезаписывал Apex по 10, чтобы выдалась удачная катка и интересные моменты. Но я сразу вижу, что Total Lockdown он записал с первого же дубля, не вникая ни в геймплей, не учась какому-либо АИМу, как в других проектах. Сразу видно, что игра не смогла его зацепить. И рассказывает он о ней в многом, без энтузиазма. Кстати, это многие заметили под комментариями, под этими роликами. И каждый замечает, что человек, который рекламирует ваш продукт, он не интересен. Они не хотят снимать это. Вы просто им платите. Я бы хотел, чтобы разработчики в первую очередь пересмотрели систему обращения к игрокам, которые... Продерживали проект самого бета-тестирования, заплатили за него в два раза больше и раскидывались своими ресурсами по-человечески, потому что я понимаю, что их уже кто-то поддерживает после того, как они заняли некоторые номинальные места на игровых выставках, но ресурс может кончиться и игра быстро умереть. Так что будьте внимательны. Со своим детищем на этом у меня все с вами был тесрок подписывайтесь на канал ставьте лайки и оставляйте свои комментарии с вами был самый неподкупный и честный блогер на всей планете и за ее пределами